Амурада Мусаева этот важнейший персональный вызов можно сделать, чтобы невероятно отправить Краснодар в главный турнир планеты. Любой владелец клуба мечтает о том, чтобы играть в главном турнире футбольном европейском. Really Краснодар оказывается в Лиге Чемпионов. Теперь это уже клуб, который играет в Лиге Чемпионов. Одно целое, одна семья, одна команда. Стоимость всех трех наших соперников в разы больше, чем стоимость нашего клуба. Если мы будем в оптимальном состоянии, я уверен, мы дадим боль любому сопернику. Не понял, чтобы мы опускались так низко в турнирной коммуниции. Если нужно для команды уйти, я уйду. Никто не думал, что будет настолько тяжело.